Доброе утро, друзья! Начинаем блок прямого эфира и первый наш визит на новостного фронта в гости к Марку Анатольевичу Соркину, Человеку и Ледоколу, с которым вспомним э, замечательный советский фильм, когда Семен Семенович Горбунков уехал по Европам, а управдом по возвращении горит лекцию «Прочитай, Стамбул, город контрастов». Э, правда, она там про другой город горела, но он говорит «Я в Стамбуле был». Но вот э, Владимир Александрович Зеленский, вернувшись, наверняка прочитает нам лекцию. О том, что Стамбул город контрастов, принимали его хорошо, выглядел он как Семен Семенович Горбунков, то есть немножко наивно, глупо и бестолково. Ну а как это все было и почему Эрдоган встречает украинского лидера и что-то ему там говорит он и татарская диаспора, украинская диаспора Турции, вот об этом мы и начнем наш сегодняшний разговор. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ваше видение, зачем Зеленский поехал, полетел э, к турецкому лидеру, который у нас С-400 покупает, который помидорами уже точно не отделался, который э, спит и видит Крым турецким, э, даже не татарским, а турецким, тем более не украинским. И вот он к нему едет за поддержкой и посредничеством между э, Зеленским и Путиным. Ну, максимум э, лекцию, которую может прочитать, вернувшись из Крыма, президент управляет лекцию о вреде алкоголя. Ну, там турки не пьют алкоголь, ну, вот поэтому он лекцию эту и прощил. Ну, попытка искать поддержки, ну, почему нет? Утопающих хватается за соломинку. Ведь, по сути дела, когда их шесть лет назад подзуживали «Идите в Европу, идите в Европу». Не, не благо же Украине хотели, а немножечко ее пограбить так чуть-чуть. Но ограбляемая база быстро закончилась. Все, что можно, украли до да них. И поэтому сегодня, как говорится, а что им там делать? Слону хобот раскачивать? Так они это могут делать у себя дома. Поэтому с Россией связываться из-за Украины они не хотят. Постепенно вопрос Украины двигается все дальше и дальше, поэтому предпринимается киевской гоп стоп компанией попытки возбудить некий интерес. Вот там у нас четырех человек убили, вот там у нас несчастье очередное и все проклятая Россия, Европа защити, Меркель не хочет разговаривать я с Макроном поговорю, может Макрон Меркелю говорит. Короче говоря, как в песочнице. Ну... Как говорится, когда человек по интеллекту не вышел из песочницы, ну что с этим сделаешь? Может, он посочувствовать. Визит к Эрдогану, попытка наладить э, через него какие-то контакты. Ну, я не понимаю, а зачем? Эрдоган сам много чего выпрашивает у ВВП. И что, дополнительно будет, э, не решив свои проблемы, что для Украины? Конечно же нет. Тем более, что, будем говорить так, ведь турки готовили покупку Крыма у Украины. Они собирались его купить, так между нами говорят. Еще со времен, как говорится, Великой Отечественной войны в Крыму было столкновение интересов, собственно говоря, Турции и Румынии. Румыны претендовали на Крым, на равнинный Крым, потому что побережье ни турок, ни румын немцы бы не пустили. А вот э, на побережье, на равнинный Крым, да, тем более, что там были организованы татарские, как говорится, батальоны карательные, ведь э, турки не занимались э, карательной операцией на территории Крыма, этим занимались э, э, татары. Немцы к этому делу не имели никакого отношения. Зачем? когда есть халуй, который за тебя сделает грязную работу. И поэтому, ну, съездит, приедет, прочтет лекцию о вреде алкоголя. На этом все и кончится. Ему расскажут, что со старшими ругаться нехорошо, что старших нужно слушать. Эрдоган, он лелеет мечту о воссоздании османской Турции. У него проблемы с курдами, у него проблемы в Сирии. У него проблемы, и надо решать вопрос, каким-то образом подтягивать к себе Азербайджан. У него э, серьезные осложнения в Иракском Курдистане. Э, все крутится вокруг э, этого самого города, э, Манбиджа. Чего ему Украина? Зачем? Ему надо хоть где-то иметь определенный тыл, где можно получать, как говорится, под слова определенные преференции. А Россия преференции дает. Я уже не говорю об С-400. С-400 мелочь по сравнению с турецким потоком и строящейся атомной электростанции. Которую Россия строит, собственно, за свои деньги. А потом, как любили говорить, у нас под тады. Потом когда-нибудь деньги отдаст. Турция. Может быть. А может не отдаст. Не знаю. Поэтому хочется ему съездить. Ну, пожалуйста. Он уже... Видно, как говорится, Черное море холодное для него, но решил искупаться там ну, в Средиземном, ну пускай. Ну, кстати, Владимир Зеленский э, открыл рот и заявил о том, что мы вместе с турками изменим чуть ли не ландшафтом и приоритеты в Черном море. Что он имел в виду? Ведь э, наверняка э, главный вопрос экономический, с которым он поехал, вспомните, что сказал Коломойский, хозяин Зеленского, что э, газовую трубу российскую можно вообще перекрывать, мы будем покупать любой другой газ. А любой другой газ, чтобы заходил в ту же Одессу, там ставить термин. Для этого турки должны дать добро, чтобы вот этот жиженный газ, американский, катарский, какой угодно, заходил через Боспоры. Нет, понимаете, вот здесь немножко не так. Согласно конвенции в Монтре, э -э -э, разрешение должны получать только военные корабли. Торговые не должны. Но, вы сами понимаете, турки не пропускают ни один корабль без своего лоцмана. И берут исправно плату. И вот размер этой платы может оказаться ну, соответствующим. Будем говорить так. Вот о чем идет речь. Как они перехватят турецкий поток, ну я не знаю, честно говоря. Там он идет на глубине где-то примерно километра, трубопровод на дне лежит. И какие средства могут на километровую глубину опуститься, я, честно говоря, не представляю, какой-нибудь глубоководный батискаф. Подводная лодка больше 600 метров опуститься не может, и к тому же Черное море – это, будем говорить, клубок сероводородного газа над под тонким слоем воды, и любая, как говорится, искра может наделать столько, что не дай бог. Но дело даже не в этом. Поэтому то, что говорит Коломойский, это его личное дело. Значит, пускай и пищу кошерную ест а не свинину, тогда, может, и мысли другие будут уговаривать. Вот. А Надежда Зеленского на что-то, ну, я еще раз говорю. Ну, вот если человек всю свою жизнь занимался определенной работой, его работа была развлекать людей, он другой работы не знает, он продолжает это делать, ему кажется, что картинка – это и есть реальность. А картинка – это всего лишь камуфляж для реальности. Ну, поэтому тут описывать нечего. Ребенок, он и в Африке ребенок. Марк Анатольевич, и если владеете информацией, и сложилось у вас по ней мнение, Киргизия и э, радикализация там вот этих протестов, что-то скажете нам? А вы что, не поняли? Через три месяца кончается срок аренды монастыря. И киргизское правительство, в общем, не намерено возобновлять аренду. Вы что, этого не слышали? Поэтому... То есть, а, а, база, аэродром, который, из которого должны попросить наших заокеанских друзей, э, хочет остаться у Америка, американцы хотят там остаться. Естественно, потому что это единственная возможность у американцев сейчас снабжать свою группировку в Афганистане. Другой возможности нет. Пакистан им отказал, Индия отказала. Остается только Киргизия. И если, как говорится, и Киргизы откажут в транзите, в базе, в аэропорту Манас, то тогда, извините меня, чем они будут свою афганскую группировку кормить? И как она будет, извините меня, из Афганистана выбираться? ползком под джунглей, под джунглем или пешком с кобылой, ну, вперед. Ой, Марк Анатольевич, ну, наверняка видели вы, что 27 июля, 3 августа проходило в Москве, 10 августа они еще что-то собираются проводить. Но вот эти ребята, которые выходят на улицы города, ведь они точно такие же. Я на них смотрю и понимаю, что это родные братья, просто однояйцевые близнецы наших украинских, вот этих вот Порубьев, Зеленских и прочих Ярыш и Яценюков. Но, ну, э, судя по реакции большинства россиян, они это тоже понимают, хотя не жили на Украине и не бежали э, из этой страны после того, как там произошел вот этот коричневый переворот. Но вот на ваш взгляд... Э, Наша власть эффективно и грамотно купирует э, или можно было бы как-то иначе поступать жестче, не знаю, может наоборот мягче, может им какую-нибудь автономию дать где-нибудь в тайге и всех таких вот замечательных ребят, которые хотят показать, что они молодцы, отправить в эту автономию и сказать, можете показать всей остальной России, вот Яшин, Гудков, там Соболь, как вы умеете управлять, бюджетом поделимся, территориями поделимся, работайте продуктивно, Покажите, что вы молодцы. И тогда вся Россия, увидев плоды ваших трудов, захочет стать вот такой. И навалится вся Россия. И сделает такую же Гудковско-Яшинскую республику. Вы знаете, когда я только начинал руководить цех, один мой товарищ, он намного старше меня был, сказал, запомни главный принцип работы руководителя. Никогда... Не применяй силы, пока не исчерпаны средства убеждений. Но если уж применяешь, применяй в полном объеме. Понимаете, э, мне кажется, время убеждений кончилось. Мне кажется, что здесь уже необходимо делать совершенно просто. Эти люди должны изыматься и отправляться руководить шахтой урановой. Кайлом и отбойным молотком. На большее они не способны. Ну, конечно, если будут хорошо работать ударный паёк. 100 грамм хлеба, полкилограмма хамсы набить, Пожалуйста. Не хотят работать, вообще не кормить. Поэтому здесь я так думаю, что в эти игрушки... Давно перестать надо играть, но дело-то ведь совершенно другом. В нашей стране борются две группировки буржуазии. Одна компродорская которая включилась в мировую систему разделения труда и представители все эти Гудковы, там пономаевой там э, прочее прочее прочие там Николины, и и прочее прочее прочее они ее представители они ее оплаченные так сказать э, креатуры вот э, помните было чудесное произведение в советские времена кино обыкновенное чудо так вот, как там Миронов говорил, королев, который послал его, говорит, ну когда контрабандист, там, контрабандист пойдет, ползет по жордочке или там моряк выходит в бушующее море, это понятно. Люди деньги зарабатывают. Вот они деньги зарабатывают. Вот и все. Понимаете, только это, понимать это одно, а спрашивать за это, это другого, это разные вещи. Поэтому здесь ситуация очень простая. Ведь по сути дела, дела взрывоопасный материал в нашей стране растет. Эксплуатация увеличивается. Поскольку, будем говорить так, те прибыли, на которые рассчитывала буржуазия, она не получает. Значит, она восполняет их с людей. Отсюда увеличение пенсионного возраста и повышение цен на коммунальные платежи. И ползучий рост цен, когда нам вроде по той же цене, но меньше продают вес продукта. И так далее подобное. Рано или поздно это же куда-то прорвется. И вот сейчас стоит вопрос, а кто это оседлает. То есть аналогия с Украиной полная. И вот здесь уже, как говорится, я думаю, что пора давно трудящимся брать это дело в свое. Рот. А буржуазию поразить на звено отправить в воду. Ну, я вижу лучших представителей трудящихся, которые э, не обращают внимания на призывы почтить минутой молчания память. Грузинский хвояк 8 августа, 11 лет назад, ровно 8 августа, убивавших наших миротворцев и, э, и осетин, почтить память украинских нацистов, убивающих шестой год э, наших товарищей на территории Донбасса. Вот, э, слава тебе, Господи, потом, 3 -го числа, я, по-моему, ни одного уже, вот этого, как бы левого, среди вот этой а роты не видел». Ну а где настоящая левая? Где э, человек, который выйдет и скажет, я, есть я, такая партия? Я не знаю, что такое левый. Для меня существует слово «коммунист» и «нет коммунист». Вот я коммунист. Меня, я состою в организации коммунистической, по названию «Союз коммунистов», которая уже имеет отделение, ну, будем говорить, в большом количестве регионов России будем говорить, и не случайно вы же меня приглашаете выступать. Наверное, мое мнение что-то для кого-то значит. Вот. А есть такая партия или нет? Увидим, когда начнутся определенные события. А пока идет работа. Марко Анатольевич, а, а, какие события должны быть, чтобы партия вышла и сказала, что мы и есть? Почему она не идет сейчас в цеха, в офисы, в институты, так к тем она, людям, она, которые она, ждут от них она, информации? Она, она, идет, она идет. Она вот как раз, если вы посмотрите на наши материалы, нашего ледокола, вы увидите беседы с людьми в самых разных городах. И разнесение этого что происходит на самом деле, что такое система пролетарской солидарности, как ее выстраивать, почему так важны политические лозунги и так далее и тому подобное. Потому что мы идем по лезвию ножа в данной ситуации. С одной стороны, надо ликвидировать буржуазно-общественную экономическую формацию в нашей стране, а с другой стороны, не допустить развала страны. И вот здесь очень важно пройти по этому лезвию ножа. Потому что развал страны для коммунистов неприемлем. Но и власть в руках буржуазии для коммунистов неприемлема тоже. Власть должна быть в руках класса пролетариата. — Марк Анатольевич, Спасибо. можно вопрос? Вот Я просто смотрю, как меняется система производственных отношений, меняются структуры этого производства. Нету того старого пролетариата, который мы с вами об этом неоднократно говорили. Вот нету тех наемных рабочих, затурканных, загнанных, живущих в бараках. А Они совершенно другие люди. Они как инженеры вот, на цифровых программных станках. Кто-то в офисе как планктон их обзывают, кто-то в научных учреждениях. Вот это заблуждение большое. Когда-то Маркс писал понятие о, ну, что такое пролетария. Он говорил наемный работник. Лен арбайта. Скворцов Степанов это перевел как наемный рабочий. Ну наемный рабочий масло масляное, да. Рабочий не может быть не Понимаете в чем дело? И до сих пор это заблуждение существует. Ведь по сути дела по отношению к средствам производства Любой наемный работник, любой профессии это человек, подвергающийся эксплуатации. И у него все те же пять мыслей в голове. Жилье, коммунальные платежи, участь детей, здоровье и повышение цен на основные продукты питания. Все у всех, без исключения. Как свести концы с концами? И этим людям надо просто постоянно объяснять, кто виноват и что делать. Вот кто виноват? Очень много векистых людей. Но никто не говорит, что делать, кроме нас. А мы говорим, что надо делать. Как вы считаете, внутри России сегодня вот могут эти ребята, которые очень грамотно пишут, очень грамотно говорят, они ведь прячут, главное, переворот в России, расчленение России, прячут вниз, наверх, как вот блогер Горный, который был крымчанином недавно, а, сейчас и сбежал, не и на Эхо Москвы пишут. Они ведь открывают, они открывают. показывают проблемы людей, науськивают людей, и главная задача какая? разбудить во мне ненависть к власти, к России как таковой, к государству, которое меня не защищает, меня гнобит, унижает и уничтожает. для а этого просто надо людям объяснить простую вещь. Ведь власть в руках класса буржуазии. Для того, чтобы буржуазии было легче эксплуатировать народ, они создают свой инструмент под названием буржуазное государство. Это инструмент в руках класса. Буржуазия назначает своего чиновника руководить этим инструментом. У нас созданы определенные структуры, которые помогают этому чиновнику управлять этим инструментом. И весь вопрос в том, что надо как раз взять в свои руки этот инструмент, создать свое государство. Ведь страна и государство – это разные вещи. На территории нашей страны было множество всяких разных государств. Впервые слово «Россия» прозвучало из уст Ивана Грозного, когда он объявил себя царем Сия великие, малые белые Руси самодержцы». А до этого это было Великое княжество Московское, Великое княжество Рязанское. И на Куликовом поле Великое княжество Московское дралось с Мамаем, а Великое княжество Рязанское было союзником Мамая. Поэтому здесь, как говорится, вот надо просто людям объяснить, что та фигура того или иного чиновника, она, собственно, ничего не значит. Значит только одно, кому принадлежит государственная власть, какому классу. И бороться именно с этим классом. Марк Анатольевич, ну ведь мы с вами помним государ-класс, который образовался в Советском Союзе, его э, так и называли парт номенклатура Чем они по сути, по своей, по внутренним убеждениям отличались от буржуазного класса? Только тем, что им неловко, как э, Табакову голубому воришки в фильме, да, э, было неловко Нет. красть. Он вот крал, здесь, но ему вот было неудобно. Есть определенное непонимание. Класс определяется по отношению к собственности. В партхозноменклатуре собственность не принадлежала, они ее управляли, но распоряжаться... Опосред... Но опосредованно они ей владели, поэтому понимаете? и 91 год владе... случился, и расстрел парламента да, случился, да, да, да, они да, да, захотели да, оформить это да. все. Да. Они, понимаете, они не могли его продать, передать по наследству. Заложить зал. Они не могли этого сделать, оно им не принадлежало. Поэтому они и затели это дело. Ведь когда Никита Сергеевич заявил, что коммунизм это отдельная квартира, полный холодильник жратвы и ржавая тачка на четырех колесах, вот тогда начал расти эгоизм. А хрущевские реформы разрушили, Козыринские виноват реформы, разрушили единонародохозяйственный комплекс. И тогда появилась массовая коррупция, когда директора, те самые красные, ездили в Москву согласовывать э, перенос срока выполнения плана. Потому что невыгодно было. Он отвечал уже не снижением себестоимости э, труда и повышением продукции, повышением производительности труда, а отвечал прибылью и рентабельностью. Ему надо было ездить, э, согласовывать планы, корректировать. А у чиновника, знаете, простая арифметика. Дал на подпись, дай за подпись. Режим экономии. Понимаете, в чем дело? И самое главное, тут это, вот, это установка таких экономических отношений, при которых невозможно, таких производственных отношений, при которых нет необходимости воровать. А, ну, человек слаб, он всегда, если а что-то лежит а плохо, это... будет это воровать. Как его заставить быть честным? А, Над а этим это... ломают а, голову поколения. внедрять совершенно новую систему воспитания человека с категорическим императивом. Общественное благо выше личных интересов. На примере метода Антона Семеновича Макаренко. Ведь он-то брал бандитов, убийц, проституток, членов банд, кого угодно. Из них вырастали достойные граждане. Всего лишь метод коллективистского трудового воспитания. Марк Анатольевич, показывают нам коллеги, что время истекло. Жаль, нет, Макаренко, а то бы Любу Соболь к нему туда вместе с Яшиным. Но, Может быть, да, и из говорю, них бы прорабы получились. Вопрос, если позволите, я вам кое-что порекомендую. Я написал книгу небольшую, брошюрку. Вопрос о теории социализма. Я эти вопросы там разобрался. В интернете ее найти прочитать могут наши Можно. зрители? Конечно. Отлично. Да. Ну, Тогда, надеюсь, что прочтут все, Есть, все заинтересованные, я, я могу, постараюсь я тоже. Я могу вам сбросить ваш Спасибо а, большое, ты, ты, спасибо, ты, ты, а я опубликую ссылочку у себя в соцсетях. Ты. Марк Анатольевич, спасибо огромное, всего самого доброго, до скорой, надеюсь, встречи, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, первый наш сегодняшний эфир подошел к концу. Марк Соркин, человек-ледокол в эфире программы «На самом деле» был только что. Ну, а мы прервемся, чтобы вернуться и продолжить. Пока.